Бля, да, только не отлети по-братски, а? От отпишки, бля. Ч, за? Блять, неужели нахуй? Это пиздец. 000, цепля, блядь, 30 уровень нахуй, я У этого сундука 30 тысяч року. ВС можно там побезопасить. Поршли, поршли, поршли. Я не смогу зайти. Почему? Один день. Альбиона похоже не популярен, да? Сильно ну, в России. Не, нет, то вот сейчас просто сейчас всех ночь и сейчас самого изученной Я в принципе, они про прав... онлайн сейчас. Нет, чем популярно. Вот здесь наверное не просто так стоит. Ну, просто так стоит. Я, я не понял, вы куда сбежали, Верхний или нижний? Я же говорю продолжение, было, Там только одно продолжение. На эску тебе надо в портал, где ты остался локации. Тебе надо на эску. По До дороге бежать, конечно, такое, ну ладно, чуть осталось. Ну ладно. Я же не бежал так же, по дороге. У меня три булавы прыгнуло. Я вообще охуел. Вот зеркало. Зеркало не надо, зеркало пропускаем. Блин, ну не факт, что это, там бывает наверное, на пару пара... Час... Да нет, просто из бросается глаза в глаза другим, понимаешь? Патрулью надо бросать, могут <свист> прийти и так далее. Mm -hmm. Обычно эти обычные... Mm -hmm. Да. Ты же взял бот... ботинки на атаках? Ты мне говоришь? Да не ты. Ну, нет, ботинки, я... Я... Я, обыч... я обычный взял. Ну, с собой на атаках взял? Ничего я с собой не брал. Ну, не поздравляю, значит... Сейчас. А, ты шары, мы вместе бежим, понял? А, с тобой. Давай, давай, за мной, за мной, просто беги. Ой. Пошу пробегай быстрее. Садаю. Да, тагрицы нет, идёт. Хорошо. Её. Бля, этаж. Ах, сука, последнюю тычку ему по мне дал. Все забегаю. Ладно. Упал? Да, да. Садаю. стойте рядом. Нормально так дамажит. Ой, как больно. Да, давай, да. давай завай. Сейчас с нас? Ну я в ткани, мне вообще нельзя рядом стоять. С а, крутивой кайтой. Вообще никак. Мы вроде бы уже можем филе этого открыть. Может, боюсь. Может быть и можем. Я предлагаю очистить до первого, а потом просто быстренько бежать. Я пойду еще мобов позову. Опа! Сто тысяч. Эй, 100. Рунками. И карту восьмую дало. Можем карту открыть вообще? Открываем карту. Я тоже похитись. Сейчас... На мне прыгает. Пол хп такой, да, Так, это что такое? Давай, бегом, вперед, вперед. зачем ты... Как больно как страшный, не могу с лицом, чё с лицом, хил, хил, чё с лицом Блять, я нажал, блядь, щит, сука Не, ну ты пипец какой-то Не, ну я отогрел, от себя Одного. Да, одного загрел, одного Это хорошо. Может, а мне подхилишь? Да? Пошли, пошли, пошли, пошли, Ф пошли, я же танчу. Угу. Фу, да ты не стыд, беги просто. Кроме судьбы, да, нам сразу, блядь, карту дают вообще. Да ты еще? ему дал ешь, когда у него была одна микрополоска хп. Я не смотрел на здоровье. Давайте, горячий. По 820 капается мама. Ну погоди, пойди, выйди, Сейчас маг подойдет, и не знаю. Не хочу троих, это очень больно. Смотри, как? Так да просто рядом стоите и все. Да не будет и все, будет очень больно. Как ты его поставил? Это как ты знаешь. Чел кидает 300, а там прям лужа мага. Иди, ходи, либо умирай. Не, там на угле ты мог как ты сделал все нормально соляного просто на 17 5 50 капец ты везущий О, халявный мешочек, кто-то не подобрал. Четвертая руна, да, скажешь? Там что-то еще. О! Да. Четвертая и шестая руна. руна. Повезло, повезло. С этим умением еще дальше бежишь, нет? Погады его ездил. Нет. Опа. Ну Всё? чё, давайте потанцуем, может быть, чтоб лучше выполнить. Давай-давай-давай потанцую. Да, стой, стой, стой, стой стой стой Сколько минут танцевать будете? Всё. Полтора миллиона! А ты безучка! 8-2, блядь. Так, а мы, а мы делим, мы делим, блядь. Шо вот что вот такого говна не случалось, мы делим их. Ледяной пост 8. Смотри, Смотрите, взял, смотри, что взял. Кому 29 тысячу? 20 тысяч мне хватило. Понятно. Не, не, и догонять. Ну-ка. Ну-ка, я еще не подошел, блядь. Ну 40 тысяч. Ты подошел, Я, 8... Я игру весь интерес просто пропадает. Блядь. 18 тысяч оставил в сундуке Это вот 20 тысяч плюс. Тычка. Ну, Много. Тысяч. Вот смотри, вот и все. Вот. Ничего сложного Все заливайте. Блять. Да, да. да. С... Надо да. было подальше, да. да? Да, бля, подальше он тоже отбегает. Сейчас давай Тычку! еще. Пичку. Вот сейчас, вот сейчас сработает. И выйдите, надо, чтобы они чуть подальше дают. Вот, вс, вс, вс. Он сейчас дает. Нет. Да. Сука. Ты ч круто на взял? А ч нельзя? У тебя урон маленький У Нет, а сломалась. Да, 60 загрид. Так где вы. Кстати, не бейте, не бейте сразу же. Сейчас подойдет? кто-то кто уйдет? у него что, что это такое? что это такое? что это такое? что происходит? я вообще убираю просто этого бить надо? ну агри давай убегай иди что убиваешь? ну хотя бы одному бы загрень как манью оба народа хе давай, вот, давай, давай. давай. <свист> <свист> да не, это Обайбис. Давай опять его идти. О! Убрывись. А, ну все. Погнали. Секунду. Сейчас <свист> <свист> <свист> он придет. Нет, придется. <свист> <свист> Ударь. Все, жди. Ждать. Да раз. Давай. На, а ты зачем дал ты ч? А вы зачем дали? Я первый дал. Помните. Вс. Вот и Пиздец, бля. Ну вот и все, ну вот и все, я ни хе не Зачем да ударили? Не бейте. <свот> я... Давай я тебе лук бутона дам, ты постараюсь. Короче, делайте, что хотите, я пока поем, бля, я заебался. <свот> а как мы себя из одного загряз? Загридь, скажешь, я же тут. Дай мне пауку, хила. Идягорь. А... <свот> Идягрь. А... Ай, проспал, <свист> бабуля. А что <Пошли> ж ты видишь? <проверить>. Да <свист> Я задел, задел, задел, задел. О! да, а мне? Ты <свист> захренил, Он... что ли? <свист> Дай тычку, хил. Как промазал? 5, тычку, зря Давай он подойдет поближе. Опа. Я его держу. Я его держу. Он тебе через стенку. Ну что ты такое? Хорош качать. Что ж ты? Я полностью от Вот теперь передавите. Что, не трогай только сейчас какая-то вы через стенку стрелять будет mm -hmm. yeah. да нет только ударяешь по нему второй приходит тут должен подпрыгнуть именно прям далеко так подпрыгнуть Давай? Вот, все. И сейчас да, дайте мне, не бей, не бей, не бей, дай мне. Нужно, чтобы он прыгнул нормально. Нет, нет, нет, за, в спину ему зайди. Вс, отлично, меня зайдет. Все. Я Давай. стою, короче, АФК. Я постреляю видишь, там, Когда он крутится, он в, то, в, то, в обратную сторону отпрыгивает каждый раз. если он прыгнет туда, дальше, то всё, она так говорит Раз, вот. а давайте все в одну точку станем, где-то с или, ладно ух ебай. у тебя, говорит, я не mm -hmm. понимаю подожди у меня, говорит, я сейчас умру да, ты умрешь сейчас. Шарик даже на тебя не идет не Это спать. пиздец, давай вдвоем зальем, я вкусно. Вот в одну точку хувый идее, шар блять, в одну точку хуярит. Он вообще забагался. Смотри, он забагался. Ч он забагался, когда я умер? Главное, что заливаем, на? Ставьте его нормально, он не так себя не Да, это надолго. Ух, ебать. Сейчас ещё Да, только не отлети по-братски, а, от, от, неужели нахуй?! Это пиздец. блядь, да? 30 уровень нахуй, я этого сундука тысяч <связи>